В этом видео для тех, кто заинтересован в кластерных графиках, мы расскажем, что означают красный и зеленый цвета, которые чаще всего используются для отображения кластеров, а также предоставим примеры, как анализировать эти кластера, чтобы принять торговое решение. Видео будет полезно как новичкам, которые хотят разобраться с футпринтами, так и трейдерам с опытом, желающим лучше владеть профессиональным инструментарием для анализа биржевых графиков. Для начала проведем параллель с рынком поддержанных телефонов. Мы находимся в разделе, в котором размещены предложения на продажу iPhone 13 модели. С другой стороны, можно перейти в режим продавца и добавить свое предложение на продажу имеющегося iPhone. Биржевая торговля устроена аналогичным образом. На графике с помощью индикатора глубины рынка ты видишь предложения на продажу, они показываются сверху, а также на покупку. Биржа, как сайт объявлений, собирает поступающие ордера на покупку и продажу и выставляет их в общий доступ. Такие ордера называются лимитными. Мы видим сумму лимитных заявок на каждом уровне цены. И теперь, подходя к теме этого ролика, скажем, что существует два типа сделок. Первый – это маркет покупки. Это когда трейдер соглашается с ценой в выставленной заявки на продажу и покупает биржевой актив то есть открывает позицию Long или закрывает позицию Short. Второй тип – маркет-продажи. Это обратное действие, когда трейдер соглашается с ценой в заявке на покупку и продает биржевой актив, то есть открывает позицию Short или закрывает позицию Long. Теперь перейдем в платформу ATAS. Преобразуем стандартный свечной график в кластерный. Для этого можно выбрать соответствующий пункт меню или потянуть мышью за шкалу времени. Кластерные графики отображают подробную информацию об объемах биржевой торговли на каждом уровне цены. Обратите внимание на меню слева, здесь можно выбрать различные типы кластерных графиков. Многие из них отображают объемы двумя цветами. Маркет покупки отображаются зеленым цветом, а маркет продажи красным. Больше свободы для настройки цветов вы можете получить в менеджере настроек на вкладке «Кластер». А теперь перейдем к примерам, но перед тем как сделать это, обращаем внимание, что торгово-аналитическую платформу ATAS можно скачать бесплатно. Все индикаторы и типы графиков, которые ты видишь в этом ролике, будут доступны тебе, когда ты скачаешь и установишь платформу. Подробности на сайте atas.net Это кластерный график BID ASK LEADER Фьючерс на Bitcoin с биржи Binance Здесь мы как бы заглядываем внутрь каждой свечи в левой колонке показываются маркет продажи по каждому уровню. Эти сделки называются беды. Чем ярче красный цвет, тем больше сумма маркет продаж. Зеленым цветом в правой колонке показаны маркет покупки или аски. Это сделки, в которых покупатели забрали предлагаемые на продажу контракты. Чем ярче зеленый цвет, тем больше маркет покупок было зафиксировано. Также на график добавлен индикатор кластер статистик отображающий сумму бедов и асков по всем уровням каждой свечи, а также дельту – разницу между асками и бедами. Теперь посмотрим на хронологию процесса. На медвежьем пробое уровня 19800 было зафиксировано множество продаж, но потом цена пошла вверх, закрывшись на максимумах, поднявшись выше уровней, на которых были активны продавцы. Такое поведение дает основания предполагать, что произошли ликвидации позиций покупателей, когда цена опустилась в зону скопления их стоп-лоссов, выставленных под уровнем поддержки 19800. При следующем погружении под уровень 19800, судя по кластерам, объем маркет-продаж был не очень высокий. Следовательно, можно предположить, что набор продаж иссяк. И появление покупателей приведет к формированию поддержек и восходящему движению. Скачай АТАС, исследуй развороты от важных уровней с помощью кластерных графиков, и ты увидишь, как представленная хронология процесса в различных вариациях повторяется раз за разом. И это касается не только биткоинов. Следующий пример фьючерсы на евро с биржи CME. Исследуем внутридневной разворот от уровня 1.06. Настройки графика аналогичные. При первом погружении под важный уровень мы наблюдаем всплеск маркет-продаж. Однако потом цена резко подскочила вверх, наверняка произошла активация стоп-лоссов покупателей, а это не подлинная сила продаж, способная опускать цену, а скорее ликвидность, за счет которой более сильные и опытные трейдеры набирают крупную позицию лонг. на следующем погружении, которое проходит с менее агрессивным темпом под уровень 1.06, напор продавцов уже относительно невелик. скорее всего, мотив этого снижения активировать свежие стоп-лосы покупателей, установленных под только что сформированным минимумом дня. отметьте активность появившихся маркет-покупок это признак того, что рынок меняет свое поведение набычье. И кластера предоставляют эти данные с достаточным запасом времени, чтобы оценить ситуацию и принять взвешенное решение о входе в Лонг в расчете на последующий рост цены. Хотя, конечно, гарантировать его не может никто. Тебе нужно держать шансы в свою пользу. Для этого, скачай таз, Исследуй на истории паттерны по двум цветам на кластерах, а затем тренируйся распознавать их, используя модуль Market Replay, чтобы в итоге обрести торговое преимущество и с уверенностью работать трейдером в реальном времени. В этом видео о двух цветах футпринта мы рассказали тезисно, как, применяя анализ маркет-покупок и маркет-продаж, считывать с кластерного графика достаточное количество фактов для принятия обоснованного торгового решения. Надеемся, видео было полезным. Ставь лайк, комментируй. И спасибо за просмотр.